ребята сегодня мы почитаем с вами сказку которая называется тараканище корней чуковского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 а за нею каракатится, так и пятится, так и пятится. Вот и стал таракан победителем, и лесов, и полей повелителем. Покорились о звере усатому, чтобы ему провалиться проклятому, а он между ними похаживает, золоченое брюхо поглаживает. принесите ко мне звери ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю».